Всем привет! Чунгук тусовался на автопате Луи Виттон. И вы скажете, и что же там такого? Мне не забываем, что я отвечаю на ваши вопросы. И мне много пришло вопросов. А где Техён? И здесь Техён выкладывает э, в сторис э, видео с друзьями. Э, Чунгук отдельно без э, Техёна тусуется на автопатии. У фанатов много вопросов. Правильно, кто-то написал мне в комментариях, э, что это как э, настолько мы уже сблизились Близ. ритуально, скажем, э, с нашими героями, что мы за них переживаем. Если они не вместе, мы сразу думаем, что у них Какие-то проблемы. Ну, это скажем нормально, если мы переживаем за них, за наших вигуков, за нашу парочку. Ну, про Чунгука, разве запрещено тусоваться? Нет, конечно. Но есть много вопросов: а что связывает меню и только 1997 год, год рождения или что-то больше. Таро отвечает на ваши вопросы. О чем они говорили, интересно, что Таро поведает? И вышла такая карта интересная, и замечательно. И если бы я гадала на отношения к клиенту, то я бы сказала: у вас дикая страсть, горячее желание. Если на союз. Крепкий союз и в союзе подпитка силой, энергии да еще карта желаний вышла. Здесь играет важную роль в общении решить какую-то задачу. Вот в их общении на данный момент и с видео, и с фотографией, решить какую-то общую задачу, тем более восьмерка жезлов, она явно говорит о какой-то информации, которую они обсуждали, и это важная какая-то информация, и вообще выходят карты общения, много общения, взаимодействия, борьба сторон, знаете, как вот мужчины померятся с силами, кто больше что-то может у меня за меня проявить свою натуру в общении здесь и сейчас и общение на будущее чунгу космингу это знаете головная боль потому что карта такая вышла девятка мечей то есть особо желание нет общаться но тушь чаш она как бы сглаживает вот эту карту и она говорит еще много будет какого-то общения на будущее будут еще много общаться и при общении будет смотреть всегда в другую сторону. Если мы возьмем первую карту, силу, и возьмем девятку мечей, это может говорить о том, что в данный момент, когда было общение, он думал о чем-то другом. Возможно, о человеке, с которым расстался на какое-то время, скажем. Но общение Чунгука и Мингу – это подпитка, подпитаться друг другом. То есть это такие две противоположные. Карты мы видим несовместимы, но они под подпитываются друг другом и при общении много решают каких-то вопросов да и даже проблем вот я вам все и рассказала а теперь мы смотрим чунгука Сейчас, ближайшее будущее... Карта вышла сама. Конечно, она говорит о том, что Чунгук, карта такая, достиг вершины, ну, наконец-то дошел до вершины своего пути, преодолел долгий тернистый путь, скажем. Но по этой карте есть еще цели какие-то, и все внимание по этой карте на завтрашний день. Карта реальных планов. По этой карте человек сам решает, что ему делать. Карта императрица, она тоже об этом. Две карты с одной категории. Карты будущего по четверке чаш ждет дополнительная извне какой-то, возможно, помощи, скажем. В этой карте, конечно, есть какая-то досада и уныние, что вот чего-то не хватает, скажем. А так как вначале у нас карта ресурсовых действий, скажем, не хватает. Тает, есть какое-то, присутствует какое-то бездействие и вот жалость о потраченном, напрасном потраченном времени, скажем так. На будущее ждет вестника, здесь и сейчас ждет известие, еще и восьмерка жезлов вышла, это стопроцентно какое-то известие. Возможно, как вариант ждет указание для дальнейших каких-то действий. Две карты вышли с судьбой. Вы же должны понимать, что это может быть все что угодно. Я же не делаю расклад и не отвечаю на конкретно заданный вопрос. Так вот, по двум картам это касается не его одного, а нескольких человек. Возможно, поездка и перемены в работе. Я почему говорю все о делах и о работе? Потому что все карты это вышли дел и работы. Карт чувств как такового нет. Его беспокоит работа. По картам завершающая стадия. И что интересно, здесь не один проект, а параллельно несколько. И карты вышли успеха, успешные проекты. И об этом скоро-скоро мы узнаем. Много карт вышло поездок. Возможно, я повторяюсь, присутствие страха и нерешимость. Но по карте судьбы от него мало что зависит. Механизм уже запущен. Несмотря на то, что я вначале говорила о том, что он сам выбирает, что ему дальше делать, а, конечно, и карта такая... При... Четверка чаш говорит о том, что он ждет от кого-то каких-то указаний еще дополнительно. Потому что я говорю, у него параллельно несколько проектов. Два уж это точно. Благодарю, что посмотрели мое видео. Ставьте лайки, если понравилось. Подписывайтесь на мой канал и всем пока.